Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вичезар и Вести Валкон. И сегодня у нас в гостях Максим Шарапов. В основе всех традиционных верований, религиозных убеждений, конфессий и религий и, и философии лежит ведическое понимание мироустройства или мировосприятия. Вот, Максим, скажи, пожалуйста, вот изучая Тору, э, ты, по-моему, к тому же выводу пришел, что да. такое вот э, написано там о... Многообразие богов, да. сущностей, миров и так далее. Вообще иудаизм в своем ортодоксальном понимании он основывается на том, что Творец один. И он его воспроизводит, понимает как бесконечный дух, который наполняет все вокруг, который хочет дать добро. Создал человека по своему образу и подобию. То есть дал ему разум, чтобы он проявил на земле, здесь в этом мире, его, раскрыл его свет. Однако... В действительности, когда я начал читать Тору, и уже с позиции иврита, особенно первые стихи, «Берешит, Бара, Элохим, это Шамаем, в это Эрц» и «Сотворил Бог небо и землю» в начале. Так вот, слово одно из имен Бога в иудаизме, это «Элохим», оно представляет собой как множественное число. Таких слов в иврите немного. И слово «элохим» — имя Бога. Вообще и в иврите переводится традицией как э, сочетание и объединение в себе всей совокупности божественных сил. А дословно это имя можно перевести как «боги». То есть «сотворили боги небо и землю» или другой перевод. В начале сотворения богами небо и земли то же самое имя используется и при сотворении человека. Здесь мы видим непосредственное соединение ведического представления да. мировосприятия и иудаизма в том, что мы в одном из роликов по иерархии показывали ту иерархию божественную, которая присуща нашему мировосприятию. Все мироздание, которое природой называется природе. То есть в словах заключена суть тех, проявлений божественных, которые мы вокруг себя видим. Главное понимание постулата иудаизма — это «творец один, и он един» — «эхад». Слово «эхад» означает «его, как он один», то есть бесконечный дух, и «един», то есть единство Творца. В иудаизме именно делается акцент на его единство, единство всех сил, единство всех сил через всех-всех миров, через кого... Он проявляет себя. Но у нас это род-породитель, род, род да. и рамха великий. Существует концепция продолжающегося откровения в иудаизме. То есть, смысл ее в том, что человек в своей жизни, он все время ведет диалог с Богом. И Бог ведет диалог с человеком. В том смысле, что когда все поступки и действия человека в этом мире, это его реплика Богу. А... Все, что с ним происходит в этом мире, все события и факты, и встречи, и события, и люди, это ответ Бога человеку. То есть это знамение, знаки божественные человеку в его развитии пути, по, в земном пути, ну и да. в небесном пути. А все-таки вот это многообразие существ в иудаизме, как оно представляет, именно иерархия? Так как человек это единственное творение, по мнению иудаизма, в мироздании, которое способно э, проявить раскрыть Творца в мире, во всех других мирах. То есть человек, он получается такой проводник божественной силы, а явным э, доказательством этого является наличие пророков, которые являлись проводником. Божественного слова и в этом смысле э, иудаизм именно заходит э, к вопросу о том, что через иерархии э, как Бог себя проявляет, э, что человек, э, восходя, э, развиваясь и идя по пути духовного развития снизу вверх, он соприкасается с, с Божественным и тогда Творец протягивает ему руки сверху вниз. Через силы, через а, знамения, через пророков. А почему тогда такое негативное отношение к иудаизму с точки зрения тех проявлений? Ну, например, ты перечислил источники некоторые, но есть еще каббалистическое учение, такое закрытое, да. наверное. И там, вот с точки зрения нашего мировосприятия, ну, такой посыл есть только для своих и не для чужих. Чужим не давать, своим давать. И, ну Вот как-то так ну, где-то описано, вот с точки зрения твоей, что, смотри. какое противоречие ä, между ä, ведической традицией, православной традици традицией, да даже православным христианством, которое также расколото, да. несмотря на то, что оно побольше, ну, с нашей точки зрения, единое христианское течение, хотя там их более ста различных. Иудаизм, иммунотеистический подход, он исключает любой образ, как Бога, любое воплощенное изображение Бога да. в виде человека, в виде любого вообще э, существа. То есть это э, иудаизмом э, запрещается. Более того, есть э, 13 принципов иудаизма. Разработанный Рамбамом, Рам где вот этот момент очень сильно прописан. И говорится, что тот, кто не признает единство творца, его и его, э и кто там, получается, э представляет его в виде каких-то образов, то да. тот не находит места в, там, в мире грядущем. Но ну, это вот их там свое. Хорошо, это одно из различий, а еще какие различия? На самом деле. Все остальные, все остальные различия я считаю от незнания или недопонимания. Насколько мне позволяет сегодня понимание веди, ведической культуры, ведического э, мировоззрения и э, то, что я получаю и понимаю из э, концепции иудаизма, я не вижу вообще большой разницы. То есть Разницы в основном-то и нету. То есть, деле. по большому счету, иудаизм признает многобожие в смысле тех существ, которые высшие по иерархии стоят. Да, все в иудаизме это и аналогично и у нас. У нас есть иерархия, собственно говоря, и сущности, и существ, и легиар, легиар и прочие духовные силы, миры и праве, где наши высшие боги живут, которые созидали миры, пространства и так далее, и так далее. Ну, по многим и литературным источникам, и философиям. Но наиболее полное представление о мироздании... Я вижу все-таки в ведической традиции. Я согласен. Я, вот часть ту, которую ты рассказываешь, она сложная, многоуровневая. Но ведь даже в ведизме есть понимание вот этой многомерности, многообразия богов, сущностей, миров, эгрегоров, различных уровней, трехмерных, четырех, пяти, десяти и прочих, отличных от наших, их великое многообразие представленные вот в ведической традиции. Наш зритель задает каверзный вопрос. Вернее, комментарий оставляет. Комментирую о, то, о бороде, о внешнем виде мужчины. Говорит, при Петре брили борды, потому что в них вши заводились. Уважаемые друзья, не забывайте, что вши и вся эта нечисть водилась только в Западной Европе. В королевских домах Франции, Англии и прочих домах, где не мылись месяцами. А у нас была баня еженедельная, никаких вшей не было никогда на Руси. Я здесь в деревне вырос, рос ну, уже последние 65 лет. И предки мои, и отец, и дед, и прадед, и прапрадед... Все ходили в баню, всегда была чистота идеальная во внешнем виде. Вот так вот, уважаемые друзья. В нашей традиции, не надо путать, староверы это те, которые исповедуют древнюю ведическую веру староверов. Старобрядцы, которые ныне называются староверами, это не староверы в чистом виде, это те люди, которые после раскола, они в основном, Оставили старые представления и образ жизни, который сложился от древних наших староверческих вещей. Но они приняли Христа как Спаса, их иконы также изображаются, как Спас Спаситель. Он принес любовь для людей, которые духовно пали. Но параллельно, и как в ведической традиции говорит, всего есть всего лишь две веры. Существовало. Это иудаизм, и православие, то ведическое православие, из симбиоза которого выросли современные да. религиозные течения. Но в основе своей вот Максим, изучая источники, первые источники, пытаясь разобраться уже в сути в многомерности понимания Торы, в многомерности понимания Кабылы и прочих источников, которые изучаются в иудаизме, нашел то соединение с первичными представлениями божественными и божественными иерархии, которые изначально существовали. Вот о да. чем мы хотим сказать. Изучая то или иное течение или философию, мы приходим к изначальному источнику. А изначальный источник, он естественно божественный. Но мера нашего понимания сегодня зависит от нашего познания. Чем больше информации, энергии человек может принять, да, усвоить да. без ущерба для физического и психического здоровья и выдать в мир на пользу общества, тем более он совершенен. Уважаемые друзья, мы вот краешек зацепили сегодня различия и а, а, похожести а, в философиях ведизма и иудаизма, я думаю, это интересно с точки зрения все-таки понимания тех настроений, тех, так скажем, социальных наших устоев, которые существуют в той или иной философии. Я думаю, мы продолжим с Максимом прикасаться к этим философиям, дабы найти точки соприкосновения или точки расхождения в тех или иных вопросах жизненного уклада. Благодарю тебя, Максим, за то, что ты пришел, за то, что ты показал нам некоторые источники изучения. А, уважаемые друзья, на нашем канале вы Спасибо можете посмотреть вам. и послушать все, что мы говорим про ведическую традицию, про ведическую концепцию здоровья, о том, что, о том, что такое человек. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего хорошего!